Итак, краткая инструкция о том, каким образом настроить автоматическую отправку бухгалтерских документов в бухгалтерию в электронном виде. На данный момент российское законодательство позволяет э, осуществлять документы в электронном виде, и все компании работают именно по этой схеме. Но также есть возможность настраивать, конечно, и физическую почту, но это на данный момент не особо актуально. Мы в интерфейсе Яндекс.Директ, в новом интерфейсе, да, и поэтому должны перейти в платежи и документы. В старом интерфейсе это выглядит немножко по-другому, но примерно так же. Так, мы здесь видим все электронные документы, счета, заказы компании. Можно заказать с акций Верки Онлайн. Есть плательщики, есть представители. Нас интересует раздел Плательщики, потому что именно там мы будем указывать электронную почту, на которую нам настроить отправку уведомлений и копии электронных документов с электронной подписью. Нажимаем ⁇ Изменить ⁇ либо ⁇ Создать ⁇ если вы первоначально регистрируете аккаунт и хотите для того, чтобы сразу на нужную электронку поступали данные. Здесь, видите, немного другая почта стоит. Мы просто пересохраним. В принципе, заполняйте все, все данные компании, указывайте адрес, по которому... Отправляется, здесь видите, что есть также отправка физических писем. И сохраняйте изменения. Электронная почта указана верно. И теперь вы будете получать на нее копии электронных документов. Так, это короткая видеоинструкция о том, каким образом получить а, закрывающие документы от Google. А, для начала вам необходимо перейти в интерфейс Google AdWords. Давайте сделаем. Начнем с а, обзора кабинета, как всегда. Он открывается. После того, как вы загрузили рекламный кабинет, у вас сверху есть инструменты и настройки переходите в платежные данные через сводка настройки и так ваши платежные данные загрузились и раздел настройки и первое что вы должны проверить Первое, что вы должны проверить, это оформили ли ваш аккаунт-настройка как юридическое лицо, либо ИП. Дело в том, что данные по счетам, а именно акты сверки, акты взаиморасчетов, Google предоставляет только тем, кто, оформил, кто указал данные либо ИП, либо другого юрлица, своих платежных данных. Посмотрим на примере. Да. У, ваш, у вас может быть несколько платежных профилей, как в этом случае. И здесь вы видите, что тип аккаунта бизнес, организация ООО, все данные указаны. И здесь указано, что вы можете получать документы в электронном виде. Это значит, что в определенном разделе вы можете их выгрузить, либо в соответствии с электронным документооборотом, а через поддержку Google настроить передачу, электронного документа оборота автоматически через систему Diadoc. Итак, если у вас нет ИП и ООО, либо они здесь не указаны, то электронного документа оборота у вас не будет, пока вы не заведете платежный профиль с верными данными. И только в этом случае, после того, как будут совершаться платежи, вы по этим платежам получите. По предыдущим платежам, оформленные в качестве физического лица, выписок у вас не будет, всего лишь будут предоставляться а, счета как для физического лица, то есть а, чек, а, который приходит к вам. Возможно, его тоже можно предложить бухгалтерским документам, но это не настолько а, актуально. Итак, а, здесь вы настроили, и теперь а, в разделе «Документы» а, если у вас уже было юрлицо прикреплено, то у вас а, есть данные все необходимые. Здесь а, автоматически выводится фильтр. Вы можете скачать либо все документы, либо какой-то по отдельности, по датам и так далее. То есть все данные, которые нужны для вашей бухгалтерии. А, на этом, в принципе, можно и закончить. Хотя нет, есть еще один момент. То есть каким образом настроить документооборот, либо задать вопрос в поддержку? Скажу сразу, что если у вас, еще раз повторюсь, что если на физическое лицо у вас аккаунт был оформлен, вы хотите получить данные по оплатам для ИП, потому что требует у вас их бухгалтерии, либо включить хотите налогооблагаемую базу, то это у вас не получится, а сделать выписки, только которые приходят по пополнению счета на электронный адрес у вас будут доступны. В остальных других случаях вам поддержка угла скажет, оформляйте сначала через ЭП, через ОО вносите новые данные плательщика, проводите платежи, и по этим платежам у вас будут данные, все, которые в вашей бухгалтерии угодны. До этого это будет бесполезно. Итак, по скачиванию документов мы разобрались, каким образом задать вопрос в поддержку. Если у вас все-таки есть ИПО, оно оформлено в качестве платежного профиля, что надо делать. Да? Есть э, запросы в поддержке. Вы их легко можете найти через Google. Ссылки я могу прикрепить к этому видео, то есть связаться с нами. Выбирайте, какая проблема у вас возникла и Пытайтесь решить через доступный способ связи. Либо позвонить по номеру вот этому 8 800 146 64, который доступен для России, но очень часто он занят и не отвечает, дозвониться практически нереально. Поэтому имейте это в виду и заранее решайте вопросы с платежным профилем на юрлицо. На этом все.